Здравствуйте, как вас зовут? Привет, Андрюха. Андрюха, вы откуда? Андрюха из Карелии, из, из Петрозаводска. А... а это мой сын. Коль, как зовут тебя? Скажи, подождь, Коля. Подождь, бери, бери, Коля. Коля. Коля, Коля, да. да. Коля, как настроение? Хорошо? Да. да. А, скажите, пожалуйста, что должен знать человек, который должен ехать на отдых в Турцию, к примеру? На отдых в Турцию? Слушай, ну, я думаю, особо бабки здесь не надо. Здесь нужна, главная башка на плечах. Ага. Ну, и будь форс-мажором для русского человека. Поэтому будет у тебя все хорошо. Yeah. Да, ну, если ты не форс-мажор, если ты лопата, конечно, тебя здесь огреет. Ну, естественно, нормальным образом. Ну, как бы здесь тогда нужны бабки просто yeah. и все. <с eight> э, как бы так. Э, какой, какой отдых вообще ожидали здесь? Ожидал? Слушай, я уже здесь четвертый раз, четвертый раз, раз. Да, в Алании первый раз. В Алании. Очень хорошо, даже он будет лучше, чем в Марморис. Я последний раз был в Марморис, это было три месяца назад. То бишь, я уже за год Ого, еще четвертый раз. Именно Турция, еще. да. Без тебе не советую никому, без тебе там одни цыгане. Это ужасно, все ужасно, все грязно, все противно, все не настоящее. Жара плохо вообще. Просто коронавируса не хватает конкретно Отвечаю за непосредственно. Здесь просто рай. Отвечаю, рай? Конкретно вообще здесь мы кайфуем. Кстати, Марморис есть... тоже очень хорошо, все ребята молодцы, все замечательно, детей они любят. Безумно. не детей. В тот раз приезжали мы с семьей, с женой, с детьми и так далее. В этот раз я приехал с сыном вдвоем, кайфуем, отдыхаем, замечательно. И хочется, чтобы вообще еще, много-много еще времени было, чтобы не увезли еще до лета что-ли. Ну, да. Да, Андрей, по поводу коронавируса, что вообще, как ситуация? Слушай, коронавирус, я, ты знаешь, в России говорят, одно здесь говорят по-другому, там говорят по телевизору одно, здесь другое. Слушай, да я считаю, русский человек водки, жахнул, мясо заел. Да. Какой коронавирус тебе перестаньте. Я же тараканов не ем да и мышей, как кто-то эти ну, ну, китайцы как называют да. Да. так, что как-то и не паришь да? ну да, китайцев так и называют, китайцы ну да, да. А по поводу других вариантов, очень много что в средствах массовой информации говорится что здесь там неспокойно, к примеру или еще что-то. Нет, так, это вообще... все вранье Нет, здесь спокойно. Спокойно вот, здесь? Не, все вранье здесь нету никакого кипиша никогда здесь, я ни разу не видел выезжал ночью, днем были на дискотеках были везде, я ни разу не говорил не видел кипиша, ни разу. Если где-то из кипиш, то даже э, не, не дождешься полиции жандармов, сразу предотвращают. Турки предотвращают сами все. разруливать положение, как бы все замечательно. Да. Ну а по поводу секретов каких-нибудь, поделись каким-нибудь секретом. С секретом? Да, вот как как здесь лучше отдыхать? Может быть как-нибудь лайфхак? Ну что может быть полезно Слушай, для моих да, зрителей? Слушай, я тебе скажу, у меня больше больше горит больше горит Болит голова за дедом, ага. честно. И кайфую, когда они больше кайфуют, когда они видят в жизни больше того, что я не видел я, и я больше от этого кайфую, вот и все. Да, Поэтому советую, наверное, скорее всего, подумать о семье, детях и в первую очередь точить сюда детей своих. Это в первую очередь, да, и от этого родители должны получать кайф. А следом, конечно, они и сами здесь будут кайфовать, вот и все. И здесь никакого криминала нет, ничего нет, здесь замечательно, ребят. Да, я много где был. Вот именно, и не только я здесь был, и в Египте я был, и в Финляндии, и в Финляндии все ужасно, там люди все такие поросята, там вообще все жадные, все друг друга сдают с здесь такого нет, здесь все замечательно, да, что показывают по телевизору, я не верю, мне кажется, все бла-бла-бла. Да, а по поводу того, когда, как снять квартиру в аренду или отель найти, вот как, как вы с этим можете Да исправлять? нет проблем, нет проблем вообще, нет проблем, первый раз приехал. Нашел с человеком, познакомился о, через сайт, через телефоны. Можно сейчас, это не тяжело. Это сейчас по всему миру. Вот, да, там можно созвониться, там, снять квартиру и так далее. Как бы не проблема вообще сейчас в этом дело. И крайний вопрос. Вот, вы много где бывали. Почему именно Турция? Вот Самое главное три качества. Почему именно Турция? Слушай, я не могу, не зацепила вот и все. Потому что, наверное, спокойно здесь. Наверное, спокойно из-за этого. И турки в первую очередь себя ведут адекватно. Любой кипиш, любой процесс, любая ситуация, даже бывает, немножко не в тренажном состоянии. Даже сам бывает взбудораживаешься, я понимаю, что они ведут себя адекватно, они это терпят, глотают. И даже понимая русский, то бишь, ты можешь выкинуть эти слова разные, да, нахуй, захуй, и там, тратата, и фак и мака. И они глотаю. За пришли. Ну, все, пусть говорит, пусть рассказывает. А как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, а вы откуда? Я с Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. У вас интернациональная команда. Конечно. Ну да, мы типа мы русские друг друга видим, рыбак, рыбак. <смех> видят, <смех> это ложка, да. конечно, Что там рыбака ложки не только упала. Что -то... <смех> да, вам <смех> как здесь нравится? Очень нравится. Какой-нибудь секретик расскажете, лайфхак? Вот э, Чему вы тут научились? Вот в следующий раз, если вы приедете, что вы будете делать <смех> уже по-другому? Я здесь многому чему научился, но секреты выдавать не буду. А, вот так. <смех> Я <смех> понял. <смех> <смех> <смех> Хорошо. Но... каждый приедет, получит свой секрет, оставит да, при себе, да, и потом конечно. поделится. Чтобы да. люди. Ну Я хорошо, только, только, только, только мне тогда расскажите, ну, Сек главный секрет. Один. Секретов нет. Нет? Хорошо. Ну спокойно здесь? Здесь спокойно, все хорошо. отлично. Хорошо. Тогда спасибо вам большое. Счастливого вам отдыха. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, Вопросов все. Счастливо. Счастливо. Счастливо. Вот так вот прошла встреча, Вот там на заднем фоне еще есть один человек, который оказывается тоже не первый раз здесь в Турции и смотрят мой YouTube канал, что очень приятно, друзья. Расшаривать это видео, то есть делитесь с этим видео, пускай побольше людей его увидят, Мне очень приятно, когда я встречаю своих подписчиков, поэтому, друзья. Давайте сделаем так, чтобы нас было больше. Ставьте лайки, ведь именно благодаря лайкам видео увидит больше людей. И делитесь этим видео. Спасибо большое. Насим я думаю, будем заканчивать с опросом. Думаю, что это будет полезно для тех, кто хочет понять, как же здесь Турция Турции дела со многими позициями. Пишите ваши вопросы, буду отвечать. Ну а в остальном Дин Донде, массаляма, хайду, Ну, наконец, просто чао.